<свес> ну, понеслась. <свес> я люблю чистить зубы. <свес> нет, наверное. Так-так, а морковку ем? Да. Я люблю бегать и скакать. Да. Ха, я понял. Я кролик. Да нет. Никто в этой игре не бывает собой. <свес> вот, не помогла твоя мифология. Проиграла. Третий раз подряд. Кто бы мог подумать, что я не принцесса, а краб. Вы бы хоть чем-то серьезным занялись, а не ерундой какой-то. Как драку? Мимо! теперь моя очередь. Я популярный? А кстати, что такое синяя птица? Синяя птица – это птица счастья. Счастье она приносит, якобы. Ой, мне бы такая не помешала. С угадыванием слов и с грязной посудой. А какая связь? А я буду счастлива. Нюша, это же суеверие. Я бы никогда в такое не поверил. Хотя многие чудаки пытались найти синюю птицу. А если бы ты, Лосяш, был синей птицей, ты бы где прятался? Я? Будь я синей птицей, я бы прятался где-нибудь в глуши, в небольшой долине, притворялся бы обычным соседом, середнячком. Придумал бы себе легенду поинтереснее, будто я в прошлом был артистом и... Как Карыч? Карыч. Он же на самом деле... Синяя птица! Я синяя птица! Давно так не смеялся. Синяя птица. А, вот, исполняет желание. Ну, допустим, отличается повышенной чувствительностью к звукам и шумам экзотических инструментов. Хм, и правда, похоже на Карыча. Запускает новый день. Это еще что такое? Ну, это уже совершенная глупость. Я синяя птица! Я синяя птица! Я исполнитель желан. Синяя птица! Нет, я просто обязан разобраться. Ради науки. <свя> День первый. Приступаем к проверке гипотезы. Конечно, дружище. Исполни в лучшем виде. Исполняет желание. Первый тезис подтвержден. <свяк> Подозреваемый ни о чем не подозревает. Проверка тезиса ⁇ высокая чувствительность. Проверяем различные шумы. <groans> <erro> Положительный результат. Продолжаем эксперимент с другими видами шума. Североафриканская дудка Средиземноморский барабан Юго-горная трещотка Безумная шкатулка. Запускает новый день. Так вот оно что. Ай да карыч. Я тут все написал что? Итак, мне нужно кое-что по мелочи для научной работы Листов триста Это несрочно, когда будет время Еще крупные такие, ветвистые И только между нами а, И что? Я буду счастлив — Суеверие? — суеверия, <свят> Дружище, да как ты вообще мог в такое поверить? — Ну, сами посудите, вы синий, птица синяя, плюс косвенные улики. — А ваши предки тоже ничего не могли? — Да вроде нет. — Так, ладно, что там тебе не хватало для счастья-то? <свят> — Да, <свят> сыграть с другом партийку в домино.